всем рыбоохотников привет сегодня мы отправились на рыбалку именно за щукой на жерлице будем рыбачить ну и нам балансиры попробуем шигалять нам еще около короче полтора километра где-то так взял я живца стоит он у нас одна штучка 10 рублей взял я 40 живцов отдал 400 рублей он правда дохлый уже покупал я вчера компрессор специально для него чтобы кислорода хватало короче не знаю почему он сдох напишите пожалуйста в комментариях почему он подыхает я хотя ему и кислорода дал и вода была чистая короче не знаю из-за чего он подыхает мой друган уже упилил от меня он быстрее идет, так как у него волокуша полегче. У меня, короче, тяжелая. У меня палатка, живец, ну и там всякие хохоряшки Вон он чешет. Расстояние у нас между нами где-то около сотни метров. Туда я иду первый раз. Друг у меня уже там был. Погода у нас сегодня где-то минус 5. Ну посмотрим как себя щука поведет в том месте, на Березовой протоке. Тропа здесь уже затоптана. Иду не по сугробам. Ну, сейчас не видно. Ну, в общем, я иду вот по твердому по твердому насту. О, кому сейчас хорошо-то, а? На снежик сел и поехал. Кто-то пузырь потерял. Целый пузырь. Прокатимся. Добрались до места Березового протока. Сейчас по ней идем. Осталось, короче, где-то метров триста пройти. Ну, жарко, жарко стало. Полтора километра пройти, ну, тяжело. березовые протоки, добрались до того места, где мы будем рыбачить. Сегодня расположились, поставили палатку. Жерочная рыбалка, если кто не знает, это очень большой физический труд. Это очень много приходится работать ледобуром, бурить. Минимум где-то 15 лунок приходится пробуривать. Следить постоянно за флажками, когда они срабатывают. Бегать от флажка до флажка, постоянно менять живца. Короче, на такой рыбалке надо постоянно работать. Сегодня будем протягивать через жабры. Вот этот поводок протаскиваю через жабры. Примерно вот так готово. Поставили 15 жерлиц. Время 9 час. Вот сегодня столько народу на березовые протоке. У нас первая сработка. Время сейчас без 15,9. Сожрала живца. О, сработка есть и не мотает даже, да? Все перестало. Если ест, то пускай да У нас третья сработка. Сейчас посмотрим. Две прошлые сработки были холостые. Даже не мотает, нифига. А, короче, нифига нет. У нас пятая сработка. 5 сработок и вообще ни одной щуки не вытащили. Вот, где мы рыбачим? Вот здесь вот такие вот стружки оставили. Железные это стружки. И здесь ни одна кучка. Здесь короче по берегу их разбросали. Вот там вот здесь кучка, вот там еще кучки. Короче, я не знаю, для чего это делают. Напишите в комментариях, может кто сталкивался с такой ситуацией. Может специально делают, на берегу оставляю, чтобы типа не рыбачили. Кого-то сюда свезли фабрики, так сказать. Ушла, да? Время у нас уже пол одиннадцатого. Видели только одну щуку у соседей. И у нас было шесть сходок. Рыбачим дальше. Седьмая сработка. Сейчас посмотрим. Да? О, наконец-то Есть экземпляр Наконец-то, седьмая сработка Вот она наша дорогая редакция Первая пойманная щука Заглотнула пипец прям куда аж Далеко. пипец двойник сломали за первую щуку надо принять чуть грамм сначала тоже тут раз рыбачил флюрокарбоновый как с этого на срезает мастер. срезает флюрокарбон я уже простой металлический посаду на ну баню на блин жалко восьмая сработка была впустую. сейчас произошла девятая сработка сейчас посмотрим что тут так что там у нас есть что-нибудь нет интересно Живец. девятая сработка тоже в холостую кусанула видишь укусила да десятый раз работала Аж флажок вылетел, да? да? Нету, да? Надо же, а? Десятая сработка и вообще нету. Даже не покусанный, да? да? Ну что там? У нас на одиннадцатой сработка. Вот эта жарится уже сколько раз срабатывал? Раза 4, наверное, четыре, да? 4 да. раза это срабатывал, вот сейчас 4. Сейчас посмотрим, что там у нас. Есть, нету, чего нибудь нет. Есть, да? Ух ты! Есть. Ну Небольшая, чуть поменьше, чем прошлая 12 сработка а, Нифига 13 сработка О, Ух ты, есть 13 сработка У нас еще одна щука Сегодня, конечно, себя рыбалка показала не с лучшей стороны, но с 12 сработок мы сегодня взяли только 3 небольших щуки в районе где-то килограмма. Напоминаю, что у меня в группе будет розыгрыш среди подписчиков моего канала, именно Ютуба. Заходите ко мне в группу и ссылка будет в описании под видео. Ну все, дорогие друзья, мы отчаливаем домой. Нам еще предстоит пройти тот же путь полтора километра. Ладно, желаю всем удачи. Всем не хвоста не чешуи, Всем пока, до следующей рыбалки.